Вот и все. Все. Что вот можно? Что осталось в квартире? Не ни тумбочки, ни... Ничего нету. Все. Твари, твари. Дочка с... с дочкой жила. Все. Диван. Все было полностью. О, диван, кресло. Да все Там все разбито.